ребенок приглядывает за младшим и поехали попробую вам заснять рыбалку может что-нибудь даже поймаем попробую поснимать если сильно не увлекусь самим процессом Короче, вырежу. Что вам хотел сказать? Как вам мой прикид? У меня свой оператор сегодня. Я со своим оператором. оператору запрещено что-либо говорить. Он просто носит камеру. Надеюсь, он будет снимать, куда нужно. Вообще, у меня таких любимых занятий. Я люблю очень рыбалку. Я люблю очень ездить за рулем вождение. Я люблю а в бильярд играть. Вот такие три моих... Ну и четвертое, это шутье, да? Четыре моих хобби, любимых занятий. Сейчас мы выберем место красивое. А может здесь? Может здесь? Нет? Ловить будем на кукурузу, бундиолевскую, между прочим. Ну, что-то тут так принято. На, на кукурузу ловят. Моя удочка, кстати. Личная моя удочка. Мне куплена, Такая маленькая. Детская. Ну вот как-то так я уселась уже. Сижу. Удю. Рыбу ловлю. Красота. короче сидим мы уже ну часа полтора точно сидим сколько поклевки три наверное у меня было но ничего ничего рыбаки расходятся потихоньку мы тупим на поплавки едем короче ничего не наловили довольны. Короче, рыбы тут нет <смех> и не будет. <смех> было написано на табличках. Ничего не поймали. Одна поклевка была у меня, что-то было такое громадное. Я так тянула, так тянула, ну сорвалась, ушла, осталась одна клетка. Клецка, Поймала клетку, короче, на крючок. Мы же тут с мужем нас закрывали компотик. Вишнина собирали, короче, целое ведро и закрыли 12 банок. Здесь еще с красной смородины. Вот, будем пить зимой. Первый раз я закрываю компоты. Муж мне помогал, закручивал. Вот. Будем пробовать потом. Интересненько. Я тут так удачно сходила в гости, короче, и набрала целый пакет. Короче, я сходила в гости, а мне сестра двоюродная отдала кучу своих вещей, которые она не носит. Хочу вам показать кое-что. Такое бомбезное. Я сзади не закрыла. Вот тут идет такой поясок. Немножко мне великовато, но я подгоню под себя. Я уже знаю, где подогнать. Так, да? Там у меня сзади немножко эротично, Ну, пуговки, видите, я не закрыла, да? Вот такой вот костюмчик. Ну, прикольный же вообще. И мне надо вот сзади будет ушить по вот этому вот шву заднему немножко подогнать и все еще еще вот такие брючки короче брюки такие как я шью вот все выкройки сейчас в бурде именно вот этих брюк то есть все вот эти высокие натальи защипы вот эти боковые карманы и тут они тоже мне немножко великоваты, я тоже буду вот здесь вот убирать вот тут, вот. ну короче подгонять буду смотреть. И я их себе представляю носить со своими белыми кроссовками. Короче это такая приятная ткань, я думаю, что мне кажется, что-то шерстью, но я довольна уже. Думаю, когда я их одену. Ну что, друзья, я уже вещаю из Москвы. Рыбалка моя, три дня моей рыбалки, три дня ездила на рыбалку, она закончилась ничем, ничего не поймала, но у меня, значит, закралась такая идея, здесь мытищик, у нас можно тоже половить рыбу, и я думаю, что я туда, я взяла удочку, я думаю, что я туда съезжу, разведаю обстановку. Вот, мы, короче, сегодня Поделали такие дела Боже, у меня так лезут волосы Это какая-то катастрофа Просто катастрофа Вы не представляете, когда э, мою голову Я столько их вычесываю Это ужас Просто мне приходится ванну после себя убирать Потому что там все забито И э, потом, пока я расчесываюсь Я снимаю И потом, пока я сушусь, у меня все это летят волосы Я лысая останусь Не знаю, что такое происходит Почему так Почему мне так выпадают волосы? Что я говорила-то вообще? А, сегодня мы, значит, что сделали? Такое дело сделали. Мы сделали регистрацию временную ребенку, чтобы поступать. Я рассказывала уже: чтобы поступить, короче, на бюджет в Москве, нужна обязательно регистрация. Либо временная, либо постоянная. Вот мы в данном случае встречались с, родствен... с родственниками у меня заплетается язык, я такая уставшая встречались с родственниками сделали временную регистрацию ребенку точно заплетается ребенку на год, короче ну, вот так что все, будем подавать документы в колледж после 6 числа 6 числа я ее получу вот такие вот дела, теперь я буду вещать вам пока отсюда из москвы, едем подстригать нашу бутячу, да, так. Бусь, ну, Бусь, мы едем подстригаться, наконец-таки, да, как ты выглядишь? Покажи, как ты выглядишь, как, как ты выглядишь. Ой, Боже, как ты выглядишь, ты вся заросшая, да? Ну что, поедем на стрижку малышку? А тут за коронавирус, за время самоизоляции собака не стриглась месяца три. Пошли, выходи. Иди давай через дорогу. Идем. Идем сюда, Буся. Бой иди туда. Давай быстрее, делай дела. И едем. Все. Все, покакать, держи в себе. Не какаем. Только пописали. Пошли. Ну что? собачку я свою оставила короче она мне немножко пострадала и болела лишаем вот у нас кот был который заразил собаку лишаем не было печали да, как там дальше говорится черти подкачали вот короче мы их вылечили кота собаку потом вот мы вылечили кота собаку все там даже анализы на посев делала в итоге котика украли же у меня чистенького здоровенького вылеченного вот и а, сейчас и мне пришлось собаку к чему я вообще это говорю мне пришлось собаку во время лечения самой короче обкорнать я ее жестко вообще там стригла и а, потом это еще была самоизоляция вот это время карантина и сейчас вот я отдала Марии вот она говорит ну попробуем что-нибудь сделать вот, а пока поеду, пока ее подстригают, я оставила собачку, поеду, наверное, машину, по-моему. И еду за собакой. Mm -hmm. Mm -hmm. Сейчас посмотрим на мою красотку. Здравствуйте. Здравствуйте, где это там, подруга наша? Сейчас придёт, она там скулила. Разнервничалась? Конечно. А это кто делает? А это, наверное, сын. Ой, прям вообще! Где это наша красотка? вот, во, во, с ума сходит. Ой, какая красивая, да ты красивая? Ну что, получилось бабки да. исправить, да? да. Это наша Мария. Мы к ней с рождения уходим. С первой стрижки. Надо пускать я сейчас гляну на это. Всё. Малых. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ай. О, боже, радость. Еще духами, духами пахнет. Да. Я сама такими духами побрызгалась. Да. Я вчера ходила в подружку. Мне надо было купить косметику. И... Чем мне дали в подарок? Смотрите, какой бокс. Если ты покупаешь косметику на сумму тысячу рублей, нюкс. Нюкс она называется. Да, я не знаю, как О, детям дам по локоть. Кто любит вот этот Кому нравится. О май гад. О май гад. Оставлю детям. Вот, дали вот такой бокс. Прикольный же подарок. Тут еще... Ой, что он, какой-то шатковаткий. Ключики. Ключики, они вообще рабочие. Сейчас проверим. Так, это мне не надо. Тут вот так. Я буду косметику здесь хранить. массовый Блин, мне нравится прикольненький какой я люблю всякую такую вот фигню сейчас проверим ключи сейф будет мой. как будто кому-то тут нужна моя косметика живу с тремя мужиками а ч ⁇ не подходит ничего что что за ключ который ни, ни к чему не подходит а вот так. О, вот так вот. Так, и как это действует? Ну, конечно, хочу открыть сначала попробовать. Ставила, повернула. И что, нигде ничего не вылазит. Какая-то хрень собачья. Не работает. ну так попробуем. Ну, типа я закрыла не вынимается а, во все закрылась ну, короче, не думаю, что кто-то будет хотеть вскрыть мой сейф <laughs> мой бокс чтобы достать мою косметику вот а что я купила, короче, подружки? Купила вот такую кисточку вот, для нанесения тонального крема. Не знаю, попробую, как она там будет. Ой, все норм. Вот. синтетическая кто-нибудь может мне сказать может быть кто-то знает где там заказывали кисти хорошие какие нужно кисти для лица вот и мне 36 лет а до сих пор не знаю какими кистями мне кажется что конечно лучше этими натуральными кистями пользоваться ну ты не знаю буду вот так вот тональный крем наносить так, что дальше? Вот это я купила по скидке. Так, годин до 22-го. Купила по скидке. Карандаш. Ой, ну ладно, некрасиво. Карандашик. Вот такой беленький. Ну, это так, глазки там, когда рисовать. Девочки знают, да, там, как зрительно увеличить глаза, да? Вот. Ну, он стоил 99 рублей, поэтому мне было... Ой, сейчас сюда плачу. Я его взяла. Подумала, что надо. Вдруг пригодится. А еще у меня проблема. Я, короче, у меня закончился карандаш для бровей. Я крашу только карандашом. И я не могла найти той же мягкости... Короче, точно такой же карандаш. И я покупала столько говна, блин, за бешеные деньги. Принесла домой и не пользуюсь, потому что они не мягкие. Хотя я там проверяла. Этот вроде рисует, но ну, не знаю, проверим. Мне нужен был жирный. Пусть он смазывается, мне пофигу. Главное, чтобы он вообще на лицо намазывался. чтобы можно было бровки нарисовать. Что это у нас за фирма? Эвелайн. Правильно, неправильно назвала. И купила еще вот нюкс, за что я именно получила бокс. Вот это вот. Это что-то 500 с чем-то рублей, что-то 600 с чем-то рублей. Короче, консилер. Консилер. Оп. Для лица. Буду стараться заглаж... закрашивать свои мешки под глазами. Посмотрим, поможет он, он мне вообще не поможет. Вот такой. Мне главное мешочки замазать. Ну даже не замазать, а осветлить под глазами. да, Вы знаете, осветлить места нужные чем затемнить у меня есть. А это у нас значит блеск. Оп, я таким варварским способом все скрываю. Вообще вот это вот принести косметику из дома и все вот это вот отодрать стоит таких усилий. Мама, ты покушал? Да. Можно. Ладно, тут красиво. Отдеру потом. Нет, сейчас. Так. Вот такая вот. Ой. Ой, какая жидкая. Ну, в принципе, то, что я хотела. Блестит. Блестит. И не сильная мне такое надо было, замечательно, с каким-то еле видным розовым оттенком, сойдет, вот, значит, вот так вот я ходила за покупочками, Чем мне теперь это стереть, Так, вот и получила бокс подарок. Все это сегодня попробую. Так, что я хотела? Все, у меня тут нету ничего, да? А, вот что я что я вам хотела еще показать. Ключи мне не, не понадобится. Я вам хотела показать. Я ходила за резинками. Короче, я тут посмотрела, как шить труселя легко на одном YouTube канале и хочу попробовать но у нас в магазине резинок классных нету широких вот более-менее мне резинка понравилась которая пойдет на трусы они может быть симпатично будут выглядеть вот туда. вот и хочу попробовать может быть даже сниму это не знаю может сначала попробую получится у меня не получится а потом сниму я обычно что-то шью с трусами, мне вечно какая-то фигня получается. Еще вот такую резиночку розовую взяла. Ну, думаю, пригодится. Набрала резиночек. Вот это спорт. Такая, слушайте, такая дебелая. На мужские трусы больше пойду, да? Но мужских трусов я... Шить не умею, мне бы женский научиться. И вот такая, больше мне этот цвет нравится, больше всего. Вот, набрала себе резиночек, буду пробовать. А, и что хотела сказать. У нас в магазине нету резинок таких вот прикольных, знаете, там, чтобы какой-нибудь там телем-плянь под девочку, да, купить. Их надо где-то заказывать. Но это так долго надо искать. Вот, я хотела вам показать.